Сегодня я снимаю для вас текст о том, кто же я такая и почему я веду свой канал. Меня зовут Кардачева Анастасия. На данный момент мне без месяца 25 лет. Я родилась в России, город Барнаул, Алтайский край. Но живу я в Китае, город Чунгу. Я переехала в Китай по причине поступление в университет, получение магистратуры и еще по одной большой причине. И одна из причин, почему я приехала в Китай – это замужество. Я замужем за китайцем. Я давно ни для кого это не секрет, и на моем канале уже часто появлялись видео с моим молодым человеком. Мое образование всегда связано с искусством, Бакалавриат я получила по направлению дизайн и преподавания дизайна. Магистратура уже более узко направленная, это бренд-дизайн. Мой любимый напиток это кофе. Безусловно, кофе. Лапы. Мой любимое блюдо в китайской кухне это все острое. фуго, молочан. Будут выходить в основном только о Китае, о жизни в Китае, возможно путешествия в Азии. По крайней мере, на ближайшее будущее. Это мой план.